тебе сколько Привет, друзья! Вот какие сюрпризы заказала себе Перчинка. Да, она, конечно, себя не обделила. <заказывала>, Заказывала от всей души. Давайте посмотрим, что же спряталось в этих коробочках. Мне очень нравятся вот эти Пэткинсы. Они такие прикольные. Здесь мы можем найти целых 12 Пэткинсов. И даже один эксклюзивный. Это 13 -й. Смотрите, это волшебный единорог. Я очень надеюсь, что из этих пяти боксов у меня такой попадется. Давайте попытаем удачу. И поехали открывать. Один, два, три, четыре, пять. Ага, он запакованный. Здесь у нас лист коллекционера. смотрите. Здесь все поделены на команды. Их так много. И первая команда это влюбленные герои. Вторая команда это праздничные мечтатели. Третья команда это балетные друзья. Они все блестящие. Следующая команда это яркие малыши. Кстати, они меняют цвет. И еще одна команда сладкие малыши. Ой, какие они миленькие. И слушайте, они здесь должны быть пушистые! Ничего себе! Я уже хочу на это посмотреть! Ой, какие они классные! Это гламурные красавицы! Вау, вау, вау, вау, здесь нарисован диамантик. Это, наверное, эксклюзив. Команда волшебные единороги, зимние шопкинсы, воздушные малыши, глазурные фрукты и вкусняшки квишей. А теперь поехали смотреть, что попалось мне. А, смотрите, это собачка с бантиком, точно такая же, как и на упаковке. Очень красивенькая, глазастенькая. И она вся в пятнышке. Ой, смотрите, вот и хвостик. Открываем. И здесь, конечно же, еще О, Ничего себе, какая красота. Вот этот Шопкинс из команды балетные друзья. Это леди Бантик. Так, что-то голубенькое. Ой, какой прикольный. Смотрите, с бантиком. Кто-то из него выливается. И он пятнистый. Этот шопкинс из команды яркие малыши. Ой, пептинка. Теперь давайте откроем второй! И кто же здесь внутри? Ой, здесь уже Пэткинс розовый! А, смотрите, это киса! Киса! Какая красивенькая! И здесь лапка и ноты! А вот и наш хвостик! Здесь у нее не только бантик, еще и корона! Какая-то королевская кошечка! Открываем! Он прозрачный! Какой красивенький! И это фруктовая сорти из команды глазурные фрукты. Здесь клубничка, а здесь непонятно. Сделаем вот так. И откроем второй. Доставайся. Эй, ты кто? Ой, посмотрите, какая красивая кружечка в форме сердечка. Ну, этот Шопкинс точно из команды «Влюбленные герои». Какой красивый. Здесь всюду разрисованы сердечки. Он сам в форме сердечка. И ручечка в форме сердечка. Поехали. Третья упаковочка. Ой, она белая. Нет, это не волшебный единорог. Похоже на какого-то мишку снежного мишку. Здесь такая вот красивенькая челочка. И разрисованные снежинки. Открываем. Ой, какая фруктовая красота! Это лимона и лайм! <с> из команды глазурные фрукты! Кстати, это уже второй шопкин съезд с этой командой! Очень красивенький! Это лимона, а это лайм! И еще один пакетик! Это чокол из команды сквиши! Он такой приятный! Ой, я Сюрпризики нам попались. А теперь давайте откроем следующие. Поехали, мне очень интересно. А вам? Он голубенький. Но это не собачка. Ой, смотрите. Это бычок. Вот хвостик. Вот рожки. Ушки. Ой, какой красивый. и носик. Открываем. Слушайте, опять сквиши! Она оранжевого цвета и с желтым бантиком! Какая хорошенькая, Глазки такие миленькие-миленькие! Ой, ты такая прикольная! Ты кто? Я веселая булочка! А я чоку-мамфин! Ого, давай друзей! С удовольствием! Ничего себе! Вы это видели? Они еще и разговаривают! Ой, что-то такое яркое и красочное! Вау, еще одни сердечки! Какие они классные. Тоже в форме сердечка. Как будто невидимочки тоже сердечек. Это сумочка красоточка. Точно? Вот ее ручки. Ну что ж, у нас остался еще один подарочек, который заказала Перчинка. И давайте его тоже откроем. Желтый цвет у нас. Смотрите, какая миленькая желтенькая кошечка с очень красивеньким бантиком. Но если это не кошечка, тогда поправьте мне в комментариях. Открываем. Кто же, кто же, кто? О, ой, как красиво! Это листочек-лепесточек из команды «Балетные друзья». Прям, ну очень красивые и очень блестящие. И смотрим во втором пакетике. О, тоже ты тут Ничего себе. Это шкатулочка из гламурных красавиц. И она у нас очень-очень редкая. Вот это нам повезло. Смотрите, какие классные подарки заказала Перчинка. Ребята, а вам нравятся шопкинсы? Пишите в комментариях, снимать ли мне еще такие видео. Да, мне очень они не нравятся. Слушайте, а мы как их делить будем? Понравилось наше видео? Если да, тогда обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Тольсан Доп и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не видео.